различных разрозненных данных по транспортному комплексу по транспортной ситуации телематические различные данные и существуют различные интерфейсы до да, которые создавали в разное время там разными участниками при этом возникает вопрос, что необходимо объединять все эти данные и делать какую-то общую кросс-аналитику, которая позволит повысить эффективность решений и а открывать не разные интерфейсы там, друг за другом, а да, все видеть в едином окне. Таким образом, как раз возникла необходимость и идея создания такого инструмента, как Transinfo, который по сути является скажем так, BI, то есть бизнес-аналитикой в сфере транспорта. По-другому говоря, если рассматривать систему, интеллектуальную транспортную систему города или региона, то трансинфо занимает верхний уровень, так как объединяет различные системы, различные данные и позволяет оказывать поддержку принятию управленческих решений. Основные возможности, которые на данный момент есть в да, это анализ текущей прогнозной транспортной ситуации, анализ различных событий, таких как ДТП, анализ телематических данных и диспетчеризация, а также работа с так называемыми Big Data, да, то есть данными как скоростей, так и данными детекторов. Мы рассматриваем Transinfo в первую очередь как платформу, то есть это продукт, который предоставляет определенный базовый набор функций, вот который я сейчас, например, перечислил. Но при этом он может и, наверное, должен быть всегда кастомизирован да, и доработан специально под каждого заказчика. Соответственно. Так В каждом городе, в каждом регионе есть своя специфика, свои задачи, свое видение. Ну и в итоге хотел бы сказать, что мы сейчас вот как раз смотрим в направлении развития его с точки зрения автоматизации и интеллектуального управления транспортом, потому что на самом деле ИТС вот зачастую понимают разные под этим вещи, но ИТС — это всегда система, объединяющая в себе как оборудование, так и программное обеспечение, которое в идеале в итоге позволяет в автоматическом режиме управлять транспортной ситуацией. И это то, как раз к чему мы все должны стремиться. Теперь несколько слов о том, что лежит в основе, в ядре данной системы. Основная технология — это транспортное моделирование. Так что, можно сказать, не зря мы с вами и с там, многими другими клиентами занимались созданием статических моделей визум, потому что это, по сути, является первым шагом к созданию полноценного прогноза в режиме реального времени, который дальше позволит уже принимать решения об управлении транспортной ситуацией оперативно и в реальном времени. Соответственно, как я уже сказал, базой является статическая модель, которая преобразуется различными инструментами в так называемую динамическую модель, показывающую изменение транспортной ситуации в течение суток. И на основе такой модели и данных онлайн о скорости и интенсивности, мы получаем так называемую адаптивную онлайн-модель, которая, которая позволяет просчитать ситуацию до одного часа, а также на средний срок, то есть на сутки, неделю и так далее. На данном слайде представлен, скажем так, общий поток информации, как он происходит в системах подобного уровня, в Трансинфо. Есть данные, которые поступают на вход в систему. Это данные детекторов, данные так называемые FCD, то есть по-другому трекинг, да, данные о скоростях. И различные события, ДТП, ремонтные работы, перекрытия. Все это, соответственно, обрабатывается расчетными алгоритмами моделирования и преобразуется в информацию, которая может быть передана на сайты, в навигаторы, в табло переменной информации и системы СУДД. Главный плюс модели, модельного подхода заключается в том, что вы можете создавать сценарии, вы можете просчитывать, что будет «если». И главное отличие по сравнению со статическими моделями заключается в том, что в статических моделях вы, соответственно, занимает большое время и создание сценариев, и расчет. В динамических моделях вы просто условно щелкаете кнопкой по карте, создаете события, пересчитываете ситуацию и видите ее буквально через 5 минут. И таким образом вы можете дальше передавать различные управляющие воздействия системы СУДД на табло переменной информации, ГИБДД и так далее. Одним из первых э, опытов вот, разработки динамических моделей, как мы их называем, да, был связан тоже с э, микромоделями в том числе, и э, мы разрабатывали отдельный модуль для ВИСИМ, э, который позволял моделировать э, в режиме реального времени на основе поступающих данных детекторов ситуацию на пунктах взимания платы на платном участке дороги. И, соответственно, на основе этих данных э, и просчет различных сценариев э, принималось решение, какие Шлюзы открывать в каком режиме, чтобы максимально оптимизировать ситуацию. На данном слайде представлена общая схема, функциональная схема, как выглядит скажем так система вот верхнего уровня на базе TransInfo с точки зрения интеграции различных систем СУДД различных данных и существующих модельных решений соответственно внизу мы видим различные источники данных такие как GIS данные данные СУДД у детекторах светофорах и так далее также данные трекинга событий и так далее Кроме того, сверху представлены три основных продукта для макромоделирования, микромоделирования и, соответственно, основного расчетного ядра по краткосрочному прогнозу. Все вместе это дает систему, которая позволяет управлять и передавать информацию на табло, на данные навигаторов, Рассчитывать различные маршруты и управлять сценариями и принимать решения на базе этого. На данном слайде представлена общая схема вот работы, как сейчас это реализовано в пилотном проекте в ЦОДД по управлению светофорными циклами на вылетных магистралях Москвы. Соответственно, в «Трансинф» в ядре рассчитывается информация о загруженности, о скорости и баллах по сети. И, соответственно, на основе этой информации обновляются светофорные циклы в ЦУДД для максимально оптимального управления транспортной ситуацией. Вот слева внизу представлена как раз фотография ситуационного центра ЦУДД – о котором будет еще Иван Марданов рассказывать. И а, также на базе Transinfo осуществляется сейчас а, информирование в СМИ на основе данных Суда Д и решений Трансинфа. Теперь несколько слов о «Трансинфо». Сейчас я просто расскажу в целом, какие задачи может он выполнять, и потом уже Иван вживую продемонстрирует и расскажет о том, как это именно используется в ЦОДД. Основные три вот направления — это, соответственно, отображение и анализ текущей транспортной ситуации, анализ телематических данных как в режиме реального времени, так и с точки зрения истории. Основные пользователи системы – это различные государственные структуры, такие как администрации городов, центры организации дорожного движения, а также частные компании, занимающиеся перевозками, обладающие собственным парком и так далее. транс является российским продуктом, разработанным в России и зарегистрированным в России. Соответственно, его архитектура, представленная на данном слайде, позволяет делать две вещи, которые хотелось бы отметить. Во-первых, продукт готов для того, чтобы использовать облачные технологии так есть специальные алгоритмы, которые могут распределять нагрузку и, соответственно, работают с распределенными серверами и базами данных по этим серверам. Ну и, кроме того, продукт обладает модульной структуры, которая позволяет включать различные другие программные комплексы, информационные системы и различные интерфейсы данных. Трансинф ⁇ это множество слоев, о них расскажет более подробно вот Иван, как это все в Москве реализовано. Я, наверное, сделаю еще пару, пару важных замечаний о том, какие основные слои используются. То есть, как я уже говорил вначале, база это является расчетная модель, соответственно, это обязательно отображение транспортной ситуации и ее прогноз. Кроме того, так как просто сама транспортная ситуация не дает себе достаточно информации, существуют различные дополнительные инструменты, такие как там, типовые заторы, не типовые баллы загруженности, очаги аварийности, о которых тоже, наверное, расскажет Иван с возможностью кросс-анализа различных данных. И вот один из дополнительных модулей, который мы специально для ЦУДД разрабатывали, это модуль по анализу телематических данных, соответственно перемещений, трекинга и, в принципе, выполнение поставленных планов данной техники. Сейчас вот что-то загружается, слайд не может загрузиться следующий. Также реализованы события, то есть, соответственно, пользователь может как получать на основе автоматической информации из других систем, так и выводить сам данные о событиях, какие именно тоже чуть позже подробнее расскажем. В системе присутствует информация о трекинге и детекторах, соответственно, есть возможность анализа работоспособности и приходящих данных по скорости и интенсивности движения. Различные отчеты по... все -таки про то, что же такое Москва с точки зрения транспорта, что же такое Москва с точки зрения управления транспортными потоками. Далеко, наверное, не самый простой город, в котором можно и нужно применять правильные решения, в том числе по мониторингу транспортного потока. И, что самое важное, точнее не самое важное, но одно из наиболее важных это по выявлению основных негативных влияний на транспортный поток. Что же это может быть? Это могут быть дорожно-транспортные происшествия, это могут быть перекрытия уличной дорожной сети, это могут быть скопления крупногабаритного транспорта, который занимается, например, уборкой уличной дорожной сети и прочее, прочее. Москва действительно Находится в критическом состоянии с точки зрения количества автомобилей. И если брать какие-то цифры и статистики, это примерно 27 квадратных метров дороги на один автомобиль приходится в этом городе. Это действительно очень мало. Кроме того, отложенный спрос действительно очень и очень велик. Для решения этих задач нам используется динамическая транспортная модель, и используется она в нескольких. Самое первое основное – это сбор данных с уличной дорожной сети а, и приведение их а, к виду, которым, мог, мог, которым могут пользоваться операторы, аналитики и даже руководители города. А, мы понимаем, что на наших дорогах стоит более 6 тысяч детекторов транспорта. А, мы понимаем, что у нас есть огромное количество треков, которые динамическая транспортная модель обрабатывает, и их более 350 тысяч каждые 5 минут. Мы понимаем, что есть огромное количество внешних факторов, и все их нужно учесть, все их нужно принять и, исходя из этого, построить действительно детальную картинку. Если проводить какую-то аналогию с, со вседоступными ресурсами, да, вы сейчас видите на своих экранах карту, которая также раскрашена в зеленые, желтые, красные цвета, чисто визуально да, их можно сравнивать, но то... Ту информацию, которая позволяет посчитать транспортная модель, увы, ни у одного из поставщика данных, а может быть и к счастью, действительно нет. Объясню почему. Если вкратце, то все пользовательские сервисы занимаются тем, что обрабатывают скорости движения и не более того. Транспортная модель дополнительно позволяет обрабатывать интенсивность, считать ее, и считать интенсивность, по сути дела, по каждому отрезку улично дорожной сети. Сейчас в Москве реализована такая транспортная модель, возможно, не совсем правильно называть ее динамической, и этот вопрос с нами тоже изучается, это скорее модель в реальном масштабе времени. Каждые пять минут обновляются данные, как раз-таки учитывая все те факторы, о которых я говорил ранее, и мы получаем детализированную информацию. Зачем же нам эта информация нужна? Ну, Во-первых, это управление транспортными потоками за счет директивных методов, это фактически координация светофорных объектов. Сейчас на карте поверх пробок вы видите отображены некие полосы, которые собой отражают которые собой отражают светофоры, связанные в единую координацию. И действительно, мы в этом году, точнее в конце прошлого года, попробовали на базе динамической модели поуправлять координациями. Логика выглядит следующим образом. Информация собирается с детекторов, информация собирается с треков, на каком-то участке она обрабатывается, и далее рассчитывается балл. Соответственно, бал загрузки транспортной сети. И на основании уже приведенных баллов, на основании э, применения различных коэффициентов, которые также нами рассчитывалось, мы занимались э, выбором сценариев э, в координации. И действительно, эффект был, эффект был положительный, и хотя почему был, он есть. И мы сейчас вводим э, дальше, начали с нескольких основных магистралей, дальше вводим э, также вылетные магистрали, кольцевые магистрали, и тем самым поток, транспортный поток общий начинает ехать лучше. Ведь давным-давно известна проблема, что нельзя решать транспортную ситуацию на каком-то локальном участке, потому что глобально она действительно может значительно ухудшиться. Помимо этого, мы занимаемся тем, что информируем участников дорожного движения, так скажем, онлайн о транспортной ситуации. Ведь очень важно и с коллегами из А плюс мы Действительно, это выяснили для себя. Очень важно поместить людей, да, пользователей транспортной сессию, пользователей общественным транспортом в какой-то единый замкнутый контур информационный. То есть человек должен не только принимать эту информацию к сведению, да, но и фактически ее применять в дальнейшем в своем передвижении, чтобы выбрать наиболее комфортный путь, там, наиболее быстрый, да, наиболее комфортный и также должен давать какой-то ну, должен быть, быть, должна быть некая связка с пользователем чтобы люди использовали эту информацию принимали а мы со своей стороны непосредственно управляли потоком таким образом чтобы передвигаться к гражданам было максимально комфортно исходя из этого у нас возникло несколько новых сервисов а сейчас на своем экране вы видите э, картинку, которая размещается на табло отображения информации. Э, таких табло более 150 расставлено по городу, и транспортная модель позволяет нам рисовать такую симпатичную картинку, э, проезжая... Табло водитель, соответственно, ее видит и принимает дальше решение, как ему дальше уже непосредственно передвигаться. Эти картинки постоянно обновляются. Обновляются они раз в 5 минут. Сейчас мы вам показали некую историю, как видите, там довольно-таки большая база этих картин. И пользователи могут ознакомиться с транспортной ситуацией именно за счет вот этих информационных табло. Помимо пиктограмм, схем, водитель также получает общий балл загрузки по городу, по округу. Дополнительно мы запускаем различные мессенджеры, так называемые боты, на которых люди могут подписываться и получать транспортную ситуацию в той локации, где они находятся. Помимо этого разработан сервис специально для радио-телеведущих, вот таким образом он выглядит, если вас смущает несколько, что он не симпатичный, хотите верьте, хотите нет, но профессионалы, которые занимаются тем, что, ну, который является дикторами на радио и телеведущими, сказали, что а, этот интерфейс максимально удобен. Удобен потому, что они могут а, раз, по-разному сортировать эту информацию для себя и, соответственно, копировать и считывать ее с экрана. А, эта информация уходит на радио, а, эта информация уходит на телевидение, а, эта информация уходит а, также в аналитический отдел, да, в аналитический аппарат. И тем самым, анализируя вот, э, транспортную ситуацию, да, которая происходит в городе, мы э, научились строить для операторов э, функциональные возможности следующего образа. То есть мы знаем, где происходят в городе типовые и нетиповые заторы с разбивкой по времени. Э, мы знаем, где происходит соответственно, не типовой затор да, сейчас образовался в городе. И, собирая эту информацию, анализируя ее, отслеживая ее, применяются различные решения по изменению схем организации дорожного движения. Сейчас в Москве, в центре города разработана комплексная схема организации дорожного движения и разрабатывается уже на остальной части города. Мы меняем информацию по место расположения детекторов транспорта также с помощью вот этого продукта, потому что он нам дает не только красивую картинку, да, и важную информативную картинку, но он нам и нам дает ответы на то, где нам хватает детекторов транспорта, где нам их не хватает, где нам хватает треков, где нам их не хватает. А помимо этого, мы, кстати говоря, можем вам сейчас это продемонстрировать. Как это все выглядит стоит отметить что сейчас мы с вами разбираем интерфейс операторов да то есть это то чем пользуются аналитики инженеры диспетчера каждый день и таких в нашей организации насчитывается более 150 человек которые онлайн постоянно работают в данном приложении Соответственно, детекторы транспорта тоже делятся у нас внутри в транспортной модели по своему типу, да, по количеству собираемых данных, по количеству полос, которые они замеряют, по удаленности от транспортных развязок и так далее, так далее, так далее. Соответственно, помимо этого, внешнее воздействие, внешние факторы, вот, например, как, динами... как дорожно-транспортные происшествия, вы видите, что они разделены по цветам, красный, оранжевый, зеленый, и для нас это действительно важно. То есть красным выделено дорожно-транспортное происшествие, которое находится на линейном участке уличной дорожной сети, так скажем, Возникновение дороже транспортного происшествия на котором является критичным. Оранжевый – это некое среднее влияние на транспортную ситуацию, но зеленый – это, как правило, внутренняя районная сеть, и данное дороже транспортное происшествие не сильно затруднит транспортную ситуацию. Здесь не идет речь о тяжести возникновения дорож-транспортных происшествий, а именно о воздействии на транспортную ситуацию. Стоит отметить, что данный интерфейс используется постоянно в ситуационном центре города Москвы, и дежурная смена при идентификации таких дорожных транспортных происшествий высылает туда различные либо наряды ГИБДД, либо другие спецслужбы, которые занимаются разбором данных в дорожных транспортных происшествиях. Помимо этого, хотелось бы показать вам интерфейс, который, который используют жители города да, и который доступен всем на едином транспортном портале на сайте «Москвы-24», на других информационных сайтах. И вы сейчас увидите, в принципе, увидите карту, да, которая является также интерактивной. Все то, что на ней отображено, рассчитывается в динамической транспортной модели. То есть это те же самые пробки, но уже в таком облачении, которое действительно людям, пользователям значительно проще использовать. То есть все инструменты, которые мы создаем, они адаптируются под каждый класс пользователя точнее, которые для нас, наверное, создают А+, они адаптируются под, под обычных горожан-жителей, под профессионалов в с СМИ, под операторов, под аналитиков, под инженеров, под диспетчеров. И, что важно, динамическая транспортная модель – это не просто какой-то узконаправленный инструмент, да, который позволяет просто рассчитать транспортный поток. Это некая интеграционная платформа, о которой, наверное, по всему миру, по всему свету говорят. И говорят, что в любой интеллектуальной транспортной системе такая интеграционная платформа должна быть. Это не... А, э, ну, то есть, если углубиться несколько в ВТС, да, есть две платформы. Одна платформа — это платформа по расчету транспортной ситуации да, и сбору всех данных, их агрегации и предоставлению дальше. Соответственно, это динамическая транспортная модель. И отдельная часть, которая уже непосредственно занимается тем, что передает управляющие а, сигналы на там, светофоры, контроллеры, табло отображения информации и так далее. И вот в эту логику разрабатываемый продукт очень хорошо ложатся. То есть не нужно забывать о том, что помимо пользователей, да, помимо людей, которые занимаются у нас а, транспортом в городе либо просто являются пользователями транспорта, есть и другие системы, с которыми а, вот этот продукт очень легко, очень хорошо интегрируется и позволяет, если нас там слушают инженеры, позволяет в любых форматах выдавать данные о транспортной ситуации ну, или какие-то иные данные, которые нужны для обработки, для там, формирования, для принятия решений. Сейчас я предлагаю вам э, полюбоваться несколько красивой заставкой А+, с э, презентацией, которая ранее была представлена Андреем. И мы загрузим еще один продукт, э, который э, был недавно презентован э, президенту Российской Федерации. Это, опять же, некая... Это, опять же, некая... Одна, да, один из инструментов, одна из платформ, построенных на динамической транспортной модели, которая позволяет следить за транспортной ситуацией в городе в режиме онлайн. Так, коллеги, буквально секунду. буквально, буквально там пару минут сейчас мы настроим данный программный продукт. Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что есть субъективное мнение да, о том, система является действительно интересной, живой и востребованной в том случае, если пользователи сами, пользователи сами просят дать к ней доступа и воспользоваться да, этой системой. И нам с коллегами чуть больше, чем за один год, удалось привести динамическую транспортную модель именно к такому состоянию. Это важно для нас, и сейчас, в принципе, мы готовы продемонстрировать тот интерфейс, который действительно является, ну, наверное, которым пользуется руководство города. Вот, соответственно, транспортная ситуация в городе. У вас несколько может запаздывать картинка. Но что важно, да, в режиме онлайн общая загруженность по Москве. Вы видите время в городе, средняя скорость. Это средняя скорость транспортного потока, который рассчитывается также динамической моделью количество автомобилей за час, да, за сутки в городе, количество уникальных автомобилей, которые было на сети за сутки в городе и количество автомобилей сейчас на уличной дорожной сети. А также количество общественного транспорта, количество дорожных транспортных происшествий, количество нарушений, которые уже переданы в ЦФА, и количество перекрытий на уличной дорожной сети. В принципе, вот в таком виде, несмотря на то, что у нас справа цифры постоянно динамически меняются, это, ну вот, это облачение, наверное, не, нельзя представить возможным и реальным, да, и посчитать, что действительно э, все это рассчитывается прямо сейчас. Но мы с вами можем выбрать любой округ и детально посмотреть уже каждую из, э, каждую из функций. Соответственно, количество автомобилей, например, сейчас в целом. Да? Белыми стрелочками обозначено значение, которое обычно среднее, среднее значение для данного промежутка времени в данный сезон на уличной дорожной сети. Мы видим с вами, что за сутки проехало автомобилей меньше, чем обычно, но как раз таки в данный момент автомобилей находится больше. Для чего нужна эта информация? Эта информация нужна, опять же, для принятия правильных решений операторами, которые управляют дорожным движением, и, соответственно, для того, чтобы проинформировать жителей о том, что стоит ли сейчас пользоваться индивидуальным транспортом, общественным транспортом, и проинформировать их о загруженности в той локации, в которой они находятся. Помимо этого, мы с вами можем посмотреть количество общественного транспорта, да, которое находится сейчас в центре города, ну или не в центре, можем переключиться с вами на другой округ. Все это также в режиме реального времени. Можем посмотреть с вами количество дорожных транспортных происшествий. Вот по северному округу города Москвы вы также их видите сейчас на экранах и накопительным итогом за сутки их было уже 34 на севере. Количество нарушений в ЦАФА также да, у нас камерами отображается, и непосредственно количество перекрытий улично дорожной сети, которые также у нас отрисовываются при помощи инструментов, которые разработаны в Трансинфо. И важно сказать то, что этот инструмент, он действительно уже стал неотъемлемой частью работы организации, потому что даже комиссии, которые рассматривают перекрытие очень дорожной сети, согласовывают их, также пользуются данными продуктами, отрисовывают их в этой системе. Мы, соответственно, с этого получаем плюс в том, что знаем, какие влияния на транспортную сеть да, в данном районе они получается плюс за то, что у них есть база этих перекрытий, и наглядно видно, насколько это перекрытие там, так или иначе ложится да, в какую-то логику, и можно ли его там согласовывать, нельзя его согласовывать и так далее. Ну и, соответственно, такая же статистика по всему городу, и вот этим инструментом пользуются руководители, смотрят, какая ситуация происходит, и самое важное, что это не средняя температура по больнице, а это очень хорошая выжимка, которая позволяет действительно детально оценить, насколько хорошая или насколько критичная ситуация в городе на данный момент. В принципе, о всех инструментах, которые мы не о всех, конечно, о всех можно рассказать очень долго, но о какой-то части инструментов, которые мы больше всего используем, я постарался вам рассказать. Если есть какие-то вопросы, с радостью готов вам на них ответить и поделиться каким-то опытом. Ну, коллеги, еще, наверное, хотел только от себя добавить в качестве примеров пару, да, потому что, на самом деле, все за раз разобрать, наверное, не получится. Ну, это вот как примеры аналитики, которые есть в системе. Да, например, сейчас представлены, кросс аналитика данные XOD, то есть комплексную схема организации дорожного движения и тепловой карты дтп соответственно на основе как раз наложения всех этих вещей в том числе заторф и так далее можно анализировать те узкие места да, которые возникают на сети почему они там возникают да, и соответственно уже дальше принимать решение о том менять ли организацию дорожного движения какие-то еще меры принимать там и так далее. Тогда, наверное, наше выступление подошло к концу. Мы, на самом деле, будем рады ответить на вопросы. Может быть, со стороны Николая и Владимира будут какие-то дополнения? Коллеги, огромное вам спасибо. Хотелось бы сказать, это наше основное дополнение. Иван, огромное спасибо за демонстрацию. На самом деле, даже... Умудренному, видавшему много уже по, про эту систему, людям очень высоко, очень высоко, впечатлило ваше, на самом деле, то, что вы показали. Супер, здорово. Спасибо вам огромное за то, что нашли время, за ваше выступление. Тоже Андрея хотелось бы поблагодарить, что он нашел в своем плотном графике, также как и Иван, время для того, чтобы все это показать и рассказать. И, соответственно, всем кто с нами был все это время, тоже огромное спасибо. Поэтому сейчас в стандартном режиме чат разблокирован. Коллеги, задавайте вопросы, пишите. У моих коллег Андрея и Ивана не так много времени, как это может быть у нас бывает. Поэтому давайте, если есть вопросы, пишите, мы будем рады на них ответить.